Ядовитый смог над промышленным городом, глобальное потепление, вырубка лесов, тонны пластикового мусора в Мировом океане. То, что сегодня кажется отдаленной и не самой страшной проблемой, завтра обернется глобальной экологической катастрофой. Чтобы человечеству не пришлось искать новую пригодную для жизни планету, как в фантастических фильмах, важно уже сейчас глобально задуматься о будущем. Миру нужны новые герои, эксперты по экологической безопасности. Специалист по экологической безопасности. Кто он, этот герой? Эрудит блестяще знает географию, биологию, химию, физику, экономику и право. Разбирается в экологических стандартах и нормативах, системе экологической спецификации. Знает методы экологического мониторинга и экспертизы. Умеет анализировать большой объем информации, находить закономерности и делать прогнозы. Это ответственный, организованный и честный специалист, с широким кругозором и активной гражданской позицией. Кем и где может работать специалист? Можно работать на промышленных предприятиях, инженером экологом как раз вот и непосредственным специалистом по безопасности и охране окружающей среды. А можно работать в природоохранных организациях и ведомствах, в том числе в заповедниках, заказниках, в научных организациях, связанных с охраной окружающей среды, и в государственных органах связанных с природопользованием, экологией, а также и в образовательных организациях. Специалисты-экологи следят за соблюдением действующего экологического законодательства, стандартов и нормативов. Оценивают воздействие вредных факторов на окружающую среду и здоровье людей. Разрабатывают профилактические меры для защиты населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности. Участвуют в научных и лабораторных исследованиях, Разрабатывают и внедряют принципы наилучшего использования доступных технологий. Специалисты трудятся в кабинетах или лабораториях, реже в полевых условиях. Работа не предполагает повышенных физических нагрузок и активного взаимодействия с людьми. Подходит лицам с нарушениями слуха. Выпускники могут начать карьеру на предприятиях родного города а в дальнейшем стать экспертами государственного уровня или частью интернациональной команды, будь то всемирная известная промышленная корпорация или Международный фонд по защите природы. Экологизация пронизывает все сферы общества, формируются зеленые финансы, зеленые рынки. Множество компаний именно на это делают свою ставку в дальнейшем развитии. Это, конечно, будет требовать и новых специалистов в области зеленой экономики и экологической безопасности. Эколог профессия не только настоящего, но и будущего, потому что риски и ущерб возрастают для населения, прежде всего для здоровья населения. Отрасль развивается, очень много различных направлений, это и безопасность, это и аудит, это и мониторинг и так далее. И тому подобное. То есть приложение усилия специалисту, очень много. Рынок не насыщен. Каждое крупное предприятие, а я уверен, и каждое среднее в дальнейшем предприятие имеет экологическую службу. Поэтому специальность, профессия, которую абитуриенты выберут, гарантирует им рабочие места, причем довольно хорошо оплачиваемые рабочие места, и гарантирует им перспективу своего развития. Хочешь получить престижную социально значимую профессию? Узнай, какие университеты в твоем регионе готовят специалистов по экологической безопасности. Подробную информацию и список вузов ищи на портале для абитуриентов. Поступай правильно.